как бы, ну, это как бы имеет место быть, но это потому, что если бы мы работали каждый день, у нас уже бы, мы бы могли уже любые вопросы задавать, так, ну что там. Ну, как бы уже когда было понимание наверху, что связь постоянная, тут есть какой-то под это проект, есть какое-то согласование, чтобы мы тут каждый день ходили с какими-то определенными, ну, как там наши есть там коллеги, которые там ну, на потоке этим занимаются. То есть там, наверное, можно было бы задавать такие вопросы, но я думаю, что смысл, наверное, не в этом. Не в том, чтобы на вопрос получать ответы на все возможно уж возможно. по факту мы здесь и, так это с полузакрытыми глазами живем думаем что нам это важно по факту нам важно вообще абсолютно другое что -то... я хочу знать что начать практиковать если ко мне пойдут. Mm -hmm. погружение гипноза реально Высшим я в режиме ознакомства потому что реально интерес есть и даже не, какие не... новости Слушайте, я первый слышу что такое вообще может делать да ладно какие-то новации ты предлагаешь нам ну? ну а чё Приходит mm -hmm. ко мне, я вам говорю, предлагаю, слушай, я пообщаться. Mm -hmm. Бесплатно. Ну, в рамках стандартных этих mm -hmm. манипуляций. Мы все, человек приобщаем кусочками. Mm -hmm. А он про тебя потом рассказывает, ну, представляешь, я там познала, осознала и понеслась душа в рай. Не знаю, люди к тебе будут приходить за осознанностью. Mm -hmm. Как раз мы наши там и новые заводки потренируем. Uh -huh. Как тебя? Не знаю, я пока вообще не понимаю, что ты... Диагностики, как, всякие. Какие, какие люди, какие эти... Клиенты? Ой! Oh. А ты не хочешь с людьми работать, тебе неинтересно. Да нет, я ты прям меня так ошарашил. Я еще пока в своих этих сам называется. Mm -hmm. Спасибо большое. Спасибо. Сварил, у нас же это есть как бы марек? Ну... Вот наш центр сегодня спросили, а чего у вас за центр? Mm. Кто спросил? Интересующиеся люди. А, ah, ну, ну, ну вот. no. Я вам рассказываю, что это группа единомышленников. Mm. со способностями. Mm. Каждый, каждый, mm. Со своим, каждый со своим этим mm. направлением. Mm. Вот. И мы развиваем наш центр, и мы будем работать с населением, с людьми. Проводить научно-исследовательские мероприятия всякие. Mm, слушай, не, ну как бы были, были все одаренные, а мне что, я так попиздить могу, ты же понимаешь, бесплатно. А ты что, не одаренный что ли? Я особо одаренный. Что ты там? Пиздобал. Чё ты себя не развеешь? ты что, пока не осознал, что ты можешь? Я пока завязал. Короче, я пиши вопрос. Да, давай. Твое назначение в нашем центре. Ну ты ж помнишь, пиздеть, мешки ворочать. Ну, самого... давай да уточним. Точно пиздец. Окей. Или подпз дать. Ну, не важно. Так. Что там деньгами хотел управлять? Ну, деньгами это мое крест скорее. Это не то, что мою прям, блин. Крест. Да, крест. А по-римский крест. Чувствуешь, что-таки. Это точное значение. Кстати, давно у меня вот таких видосов не было видений. Каких? А, так вот это ну, и а, да? с тобой тогда, помнишь? Вот, когда у нас учеба была, угу. нам реально надо как-то собираться в группу. Давай, кстати, анонсируем э, слет магов и волшебников. Угу. Все, кому реально интересно. Хогвартс и, прочие... и прочие волшебные твари прилетайте к нам. Мы обзвоним и поколдуем. В пятницу тринадцатого. Каждый там поставим какую-то программу, соберем. Угу. И все вместе поработаем и получим удовольствие от общения. Угу. В бане пенную вечеринку А Какую баню? Ну, Мое назначение. Чего в, в, этом? в рамках центра. Не, а можно я как-то это за рамками? Я не люблю в рамках. В рамках за рамками центра. Да, хорошо, да. В контексте за рамками центра. Да. Не, ну правда, я не, не люблю в рамках. В рамках вне концент... контекста. Да, да, да, да. Вот. Не, ну да, как бы мысль интересная, кстати говоря, мысль ну, интересная. Я все хочу, чтобы поскорее приехал к нам этот Володя, а. его укалыватель. А. И поделился, потому что он, игол... он иголочки-то он иголочки укалывает по, а. по этой самой, как его, по волшебной методе. А. Он прежде чем узнать, куда колоть, он же определяет это. А. Причем он определяет телесно, то есть касанием. Касается тебя, а. ему приходит информация. Что что можно меня не касаться, лучше? Что конкретно, это? Uh -huh. где ставить, как, как ставить? Ну, Мне же реально помогло. Кстати, у нас есть специалист, Владимир, очень крутой. У меня год болела нога, я все думал, когда она это сама. Uh -huh. Что сделал, чтобы с ней прошло? Я думал, uh -huh. все, грыжа, уже она будет мучиться до конца жизни. Грыжа где? Ну, позвоночная грыжа. Uh -huh. Защемил там что-то. Uh -huh. Да эти, блин, слушай, грыжи шморли, они у каждого второго. Нет, шморли это... Ну а, знаешь, ну, а у тебя грыжа была прям вот. Конфеты. Я думал, что грыжа, оказался а, грыжей. Защемление все не наверное, просто там да, глубокое мышцу за... угу. свело и все. У -у -у. Он что то там сделал, расслабил и все, и отпустил. Интересно. Рабочая тема. Вот это результат, на который можно идти. А то то, что мы там карму почистим, там диагностику, потоки серебро золотистые там. И про потоки. Ну, знаешь, никто, никто не это самое. Про потоки тоже, кстати, был вопрос. Да. В прошлый раз. И что сказали? В смысле? Ну, про потоки, помнишь, вопрос был? Типа работают потоки или нет? Мы, кстати, с тобой это еще глубоко не обсудили. Они не работает. Прежде чем вынести. Потоки работают. Да, я пробовал. Угу. Что-то вопрос от тебя был. Нет, сначала я думал, что не работает. Потому У -у -у. что когда я получил понятие, что человек сам источник всего ага. вот, он просто в различные резонансы входит или передатчик и... Нет, он в резонансы входит но получается их... чтобы в резонанс ты входишь значит ты воспринимаешь а это, кстати, непонятно энергию. типа энергию воспринимаешь ты сам источник ты скорее всего передатчик Нет, ты как бы уполниваешь чтобы трансформация тебя произошла а источником ты как будет чтобы быть. произошла твоя трансформация какая-то а. осознанно это ты должен перейти в резонанс ага. То есть собраться. То есть когда ты вот на низких вибрациях, короче, у тебя как бы куча этих резонансов. Mm -hmm. Когда у тебя появляется задняя осознанность, у тебя все эти резонансы складываются в один. А что такое резонанс? Ну, резонанс... Помни, пожалуйста, я что-то совсем забыл. Ну где тебя бом бом бомбит там? Так, надо разобраться с резонансом. И... Что такое резонанс, не знаешь? Я не помню. Просто у меня иногда вылетают. Ну, вот что такое резонанс, блядь, вот по-русски. Вот ты же никогда слово «мама» не забудешь, блядь. Что такое «мама» такое? Базовая дискуссия. А у меня ну, вот, вот все, что не нужно, оно не задержится в голове. Резонанс – это когда у тебя идет поток энергии определенно. Вот, вот помнишь, вот цветности? Я знаю, что резонировать на, типа, на одной волне, это как-то так. Помнишь это? этот самый, как его, блядь? Русский Про по цветность энергии мы спрашивали. Ну? Что понятие цветности – это относительно. На самом деле просто ты говоришь, нужна энергия. Это нужная энергия, она на определенной частоте, в кавычках. Кстати, что-то там. Это мой телефон разряжается. Mm -hmm. Мой, этот, как я, на определенной частоте, это энергия, которая ответственна за определенное воздействие в организме. Ну, если mm -hmm. на нашу физику переводить, там немножко другая физика. Слово резонанс не объясни просто четко, не надо вот это вот весь... Резонанс – это состояние, в котором ты восприимчив к определенным видам энергии. Понял? То есть и ты в момент времени, может быть, восприимчиваешь только к какому-то... Да. Когда у тебя много резонансов, ты восприимаешь их разным. Понимаешь? Да. У тебя, то есть ты воспримешь много потоков, и они тебя все время между собой дестабилизируют. А когда ты все Слушайте, эти... Уже, а когда уже, ты, уже физика пошла. Когда, ты, когда все эти резонансы входишь в, в один, приводишь в да. состояние высокой осознанности, когда ты все резонансы приходят как, внимание. к одному. Так, давай так, резонанс, восприимчивость, да? У тебя тело начинает воспринимать определенный поток энергии, Определенную Абсолютно, чистоту, подожди, так, определенную и все, и чисто, поди... Определенной чистоты колебания. Ты заметил, есть русское слово чистота и чистота. Ну да. Они очень похожи. Тебе не кажется, ну, что да. это не просто так? я думаю, это не просто так, по-любому. Это я думаю, есть на что подумать. Ну да, чисто. У меня почему-то словом чисто, знаешь, какая ассоциация? Чисто, вот, вот прямой, как бы как бы лучше стреляющий. Чисто. Чистый. То есть как бы направленный какой-то луч. Вот слово чисто у меня вот почему-то на направлен... Кстати, когда книжку прочитаешь, которую я тебе посоветовал про смысл? Блин, книжка хорошая, кстати. Рекомендую, но я не помню название. Очень хорошая книжка. Я там вначале что-то только открывал, уже понял, что это по моей теме вообще. Ну вот надо ее читать. <coughs> что резонанс это восприимчивость. Я сейчас дочитаю свое. -то. Состояние восприимчивости. Состояние восприятия. Состояние. Восприятие определенных видов энергии. Нет, подожди. Определенной частоты колебаний. Или колебания определенных Нет, но частоты. если на нашу физику восприятие определенных <къех> частот энергии. Восприятие колебаний. А на тонком плане определенных чистоты. Видов, энергии. видов а? энергии. Определенных видов энергии. Ну хорошо. Я сейчас тебе подругу. Состояние восприятия. Определенное. Э состояние возможности восприятия определенных видов энергии. Не, я к тому, что я хоть ну как бы энергия это сила. опять ты ушел в свою энергию. Ты не, не надо никакие силы. Ну, сила равно энергии. Сила это сила, энергия это энергия. нет это одно и то же. Ну пусть будет одно и то же, неважно. Вот <coughs> определение частоты колебаний, до да. то ли ну частоты. Угу. И все. Вся штука в том, что энергия, они есть вокруг тебя. Просто когда ты переводишься в состояние, в свою, в свою антенну астральную, настраиваешь таким образом. Ты а, знаешь, что такое астральный? астральный, да? Астрал. Чего? Астрофизика, да? Астрал считает звездный. Ну, звездный. Ну, это прикольно. Представляешь, астральное тело считает звездное ну, тело. тело. Ну, неважно, космическое тело. Блять, ну это, это Вопрос про а? другом. Понимаешь, когда ты человеку говоришь, у тебя звездное тело, блядь, у человека что у, головы, что у него в голове блядь, происходит, понимаешь, в мозгах. И когда ты говоришь, у тебя астральное тело, ну астральное, это как будто мутное, непонятное что-то. А ты понимаешь, из, из, из, из, из фильмов, из, все из а, чего мы состоим, а, это а, результат и, этот самый, который образуется в результате этого взрыва сверхновой звезды. Вот когда сверхновая взрывается, образуется куча частиц. Угу. Массивных углерод, вот. водород и прочее. Вот, видишь, что То здесь... есть. То есть, кого-то Земля, где мы образу... живем, это на самом деле, где сейчас наше Солнце, раньше было другое солнце. Оно У -у -у. уже выгорело, жахнуло, образовался. Этот, материя она потом скомпоновалась, ну, да. опять, опять собралась, опять сгорелось новое солнце. И ничего. Ну, ничего, просто. Факт. А там Бифстроганов, да? С этими стефтелями. Да. С пирожкой Да.